Друзья, всем привет. Вы на канале Ем колбаски. Мы обычно делаем колбасу, но мы сегодня делать колбасу не будем, а будем делать шпик. Шпик э, в его, так скажем, немецком взгляде на него, это будет вариация на тему тирольского шпека. Шпек это то есть у нас же ветчина. Я сам из Рязани. У нас делают ветчину. Вот такую, солят кусками, свинину, да, я называют ее ветчиной. Немцы Недалеко от нас ушли. Они сделали, делают такую же ветчину, только ее еще долго-долго коптят и делают ее с можжевельничком. Вот, собственно, и вся разница, как мне кажется, с изрезанием. Конечно, тирольская ветчина – это, по географически защищенное название, и там красивые-красивые истории. Я расскажу про технологию. Как делать? Делать ее вообще элементарно. Но если уже в деревнях тирольских эту ветчину делают, то нам-то что-то сложного, да, нам с вами, мы с вами же опытные люди, значит, что я делаю, здесь отличительный признак вот этого шпека, это то, что он должен делаться из окорока, вот когда ты окорок, из него достаешь кость, да, яблочко, второе яблочко, и вот нижняя часть в окороке, когда ты его распластал, да, вот с, со шпиком, и куском толстым достаточно э, мяса. Это как раз вот тот самый кусочек, подходящий нам для шпека немецкого. Вот он, видите, как выглядит. Он такой прям вот, ну, небольшой совсем. Вот такой максимально. Я тут половина просто с прошлой съемки вырезал квадратик. Ну, примерно там килограмм весом. Полтора килограмма, ну, два, больше не нужно. Дальше про посол. Посол элементарный. Вы его можете посмотреть э, в ролике «Давайте вялить вместе ветчину». Мы там его точно так же делали. 3% процента соли к весу мяса. 3% это значит 30 граммов, соль нитритная, соль может быть наша э, беконная соль, может быть инстасоль, как хотите. Если вы хотите долго вялить, там 3-5 месяцев, ну, если есть что вялить, то можно использовать и э, инстасоль там, или беконную соль. Если быстро там в течение двух месяцев хотите съесть, ну можно и нитритную соль, не имеет значения. Это же цельная мышца, мы ее не прокалываем, поэтому она внутри будет стерильная, ну чистая, так скажем. Три недели назад у нас были, была серия съемок наших роликов. И вот три недели назад я его посолил. Посолил, просто взял кусок мяса, обсыпал тремя процентами соли, 30 грамм просто натер, да. Поместил в вакуумный пакет, обсыпал еще специями. Специи взял вот эти. Для бризки тепострами. Ну, можно взять просто, у нас два варианта, специи с можжевельником. Это для сыровяльных колбас смесь для сыровяния называется, либо вот для близких пастравин. Брицких пастравин мне больше нравится, потому что тут, ну, более богатый аромат. А основа та же самая, можжевельниковая, она прям классная. Черный перец, можжевельник, чипотлин здесь, пажитник, эстрак дрожжей и кориандр. Вот мне здесь это больше нравится. Естественно, у каждого производителя там в в Германии у них там свои рецепты, свои секреты, Ну у нас тоже будет свой секрет, да? Какой секрет? Это то, что вы сами придумаете. Вот, сейчас все просолилось и, как видите, достаточно много сока мясного. Это, в принципе, конечно, рассол. Он расчетный, но, исходя из того, что у нас три недели уже посоло, соль максимально распределилась. И нам уже ничего, ничего уже не важно из этого рассола ставить, да? Мы можем просто слить и все. Главное не промывать. Потому что здесь... Какой аромат, а? Я бы уже сам ел. Дальше. Уже можно есть, в принципе, она готова. Дальше что я делаю? Дальше просто копчу холодным дымом. Холодным дымом с помощью... Идеальный вариант копчения с помощью лабиринтного дымогенератора. Вот такой лабиринтный у нас дымогенератор. Вот такая щепа. Очень вовремя мне подставили, знаете, как раэль в кустах. Обычный вот этот вот... Его можно сделать даже из... Фильтры от, от КамАЗа, знаете, такая сеточка такая, вот <laughs> также и изогнуть, но если уж кому-то там совсем жалко тысячу рублей потратить на такую вещь с волшебными рунами, да? Значит, насыпаем вот в эту сеточку мелкую щепу, полмиллиметра- 1 миллиметр размером, ее поджигаем, ставим вот сюда свечечку, поджигаем, сверху ставим какую-то коробку, Просто коробку, просто емкость. Это может быть картонная коробка. Помните, года два назад я на балконе коптил. Вот с помощью него же, да. Просто картонная коробка, палками пробил. На палке навесил там продукт и он коптится, да. Здесь то же самое. Подпетливаем. Подпетливаем на любое крючок, который вам будет удобен, или просто шпагатиком, как вы хотите. Ну, вот тут у меня просто такие модные крючки есть, я на него подпетлю. Вот. Подпетливаю за серединочку. Даже чтобы руки не пачкать, как вы видите. Я же лентяй. Вот, достали, вот такой классный, вот так он красиво выглядит, он уже в специях, видите, на просвет такой уже красненький, красивенький, вот, подвесил, сначала просто свечку поставьте, если мы говорим про примитивное копчение, да, просто свечку, чтобы продукт оттеплился, чтобы он согрелся, он же из холодильника, чтобы он обсох и чтобы он получил такую лаковую корочку, его нужно согреть, придать ну, с помощью конвекции. В этой коробке вы сможете конвекцию придать с помощью свечки. Двух свечек, например, если холод нужен. Да? Согрейте, обсушите его, и тогда только после этого зажигайте дымогенератор. Понимаете, о чем я? Если вы сразу на холодный продукт дадите дым, это будет кислятина и горечь. Классическая ключевая ошибка всех коптильщиков холодным дымом это то, что они на холодно не обсушенный продукт подают дым. И автоматически горечь, кислятина и все нехорошие вещества осаживаются на этом продукте. В принципе, весь рецепт я вам рассказал, так что сейчас отправляю на копчение, наверное, все-таки давайте еще подсыплю, да, И, Сергей Александрович, как ты считаешь, надо специи или уже можно остановиться? Вот ты мне как вот, как скажешь, как потребитель, не надо специи, да, достаточно, отлично, спасибо, спасибо, вот Сергей Александрович меня равно выручает, значит, оставим. Все, дальше копчение. Понятно, я буду копчить в наше, коптить в нашей термокамере, потому что мне удобно это делать, да, но вы можете делать любой, в любом ящике, повторюсь, либо это деревянный ящик, либо это железный металлический ящик, любая емкость, либо вот эта духовка, которая стоит где-то в открытом месте, да? чтобы этот дым уходил. Дыма будет не очень много, дыма будет примерно вот здесь, как от обычной папиросы, от сигареты. Он просто тлеет, тлеет, тлеет, и он будет тлеть 6-12 часов. За это время у нас как раз ароматизируется, покрасится, все будет классно-классно. Я сейчас заряжу, посмотрю, у меня будет дым другого дымигратора, более плотный. Ну, я надеюсь, что к сегодняшнему концу дня, к концу съемок, я уже получу какой-то результат. Если не получится, то значит чуть позже я еще включусь, ну, вам покажу, как это было. Итак, друзья, прошло шесть с половиной часов копчения. Выглядит наш шпек вот так, видите? Красиво выглядит. Коптил я его обычным шнековым дымогенератором. Можно было и лабиринтом коптить, часов 12 на ночь зарядить. Но я его решил немножко ускорить. Вот такой лаковый стал, все хорошо. Дальше мы его просто вялим, ну еще хотя бы месяц. Вялить в любом холодильнике. неважно как, вообще не важно. Если он сильно посередит на корочку, я его упакую вакуум, и, в принципе, может полежать дальше. Пока он еще такой жиденький. Ну, то есть, внутри он мокрый достаточно, и он еще достаточно влажный. Поэтому его придется увяливать. Я надеюсь, получится все хорошо. Тут все должно быть хорошо. Все, все показал, все рассказал. До встречи. Вы можете сделать то же самое. Увидимся с готовым видом через месяц. Ну что, друзья, Томительное ожидание закончилось, я даже больше скажу, скажу больше, вместо месяца прошло уже три месяца. Вот так он сейчас выглядит, он прям в пакете так и лежал у меня два месяца, вот в этом пакете. Никакой плесени, ничего не выросло, видите, потому что, ну, как же. Порежем и посмотрим. Можжевельник. Дым, кориандр, а, это очень вкусно, просто как-то сумасшедше вкусно, пахнет, М -м -м. вот как классический, классический шпек немецкий, а, плотный, но в меру, просто шикарно. Обалденный аромат. Слушайте, вот зрелость, зрелость мяса, ее ни с чем не перепутаешь. Три месяца. Три месяца созревания, по сути. Это вот то, что мы обычно покупаем в магазине за много денег. Копчение. Жир такой, как масло такое, знаете, сливочное. Соли в меру. Идеально по соли. Небольшая сладость. Ну, вообще... Изумительно, изумительно, это удивительно, но вот такие простые вещи, они самые-самые вкусные. И тут ничего даже придумывать не надо. Я рад, что у меня получаются такие вещи, вот неосознанно, спонтанно шел по магазину или, или по рынку, я не помню, вижу красивый кусочек мяса, прямо с такими прожилочками, ну думаю, дай ухвачу, потому что ну таких красивых, ну, их автоматически выцепляешь взглядом, да. Ухватил, и все получилось, как я и хотел, прям идеально. Ребят, делайте. Как сделать, вы знаете. Полное описание будет, естественно, под этим роликом. Подписывайтесь на канал, потому что у нас много вкусного. Вот смотрите, сколько у меня сейчас тут вкусного участвует. Да? Гляньте, загляните. Одним глазком. Тут и красивая сырокопченая грудочка утиная. И рыбочка сырокопченая. Холодного копчения. И сервелатики, и курочки. И курочки, и даже еще сардельки-кнакеры. Даже московская колбаса, варено-копченая, классическая, лежит в снегу, в московском снегу, и остывает. Делайте, повторяйте вообще элементарные вещи, которые просто ну, требуют времени, больше ничего. Это ленивые изделие. Ну, а вам желаю добра, мира, ну и чтобы вот такие красивые, простые, полезные деликатесы были у вас на столе. Ну, каждый день. Увидимся.